Всем привет! Сегодня у нас ночное внесение удобрений. Днем настроили, начали вносить. С завтрашнего дня у нас потепление. Ну, точнее, с сегодняшнего утра. Сейчас закроем как можно больше полей. А дальше плюсовая температура около недели. И дождики. И все это расквасит, растает и попадет в почву. Такая задумка. Напишите, кто еще сейчас вносит удобрения. Вносим по GPS-навигации, вот у нас есть планшет и просто едем туда, куда нам показывает навигатор. Раньше приходилось ставить человека с флажком, а ночью с фонариком и на него ехать. Следующий человек отмерял 18 метров, это ширина захвата, и ставил там колышек, чтобы механизатор знал откуда ему ехать, когда развернется. На другой стороне поля также же само стоял человек и тоже ставил колышек. Сейчас все намного интересней, 21 век, и все это напоминает компьютерную игру. На поле нужно смотреть только для того, чтобы не въехать в какую-то яму или не наехать на какую-нибудь корягу. А так все по планшету. В интересное время живем. Вот мы видим посреди экрана синий треугольник. Здесь находимся мы. За нами оранжевый след. Это то, что мы уже закрыли. Вводим ширину захвата 18 метров. И наглядно все видно. Видно, где перекрытие, где наоборот не достали. От треугольника идет линия и вверху стрелочка, куда нужно попадать этой линией, чтобы трактор ехал туда, куда нужно. И просто целишься и едешь. Уже дело близится к утру, начинает светлеть, мы еще в поле, уже начинает немного подтаивать и налипать на колеса. Уже полностью светло. Мы продолжаем вносить и будем вносить до победного, пока полностью все не расквасит. Напишите, как у вас все это прошло в этом году. Когда вносили или когда собираетесь вносить. Интересно мнение каждого. На сегодня все. До новых встреч на канале. Всем хорошего урожая. И не забываем подписываться.